Классный руководитель, вот это Элла Александровна Никитова, первого класса, одиннадцатой школы, истребовала из меня либо доверенность на бабушку, что она будет встречать, либо заявление, что ребенок будет ходить сам, ответственность несу я сама. Я написала это заявление. Буквально через месяц мне дают они отписку, что я виновата сама, нарушила закон там о беспризорности что они не имеют права до 7 лет ребенка отпускать. мне же подписать оставление ребенка в опасности, где я писала в этом заявлении, что беру ответственность на себя сама. Ты вот на этот сливной коллектор, он прыгнул. Я спросила, зачем требовали с меня вообще это заявление. Елена Константиновна Завуч мне пояснила по телефону, что учитель не, не знала всей правовой базы. Прислали мне вот эту нелепую отписку, где они укрыли это заявление, и меня обвиняют в правонарушении. На самом деле учительница... Почти полтора месяца отпускала ребенка одного со школы. Это кто из нас нарушал? Я просто за углом всегда встречала бабушка. Всегда встречала, на машине стояла.